Садитесь, пожалуйста. Сегодня нас ожидает целиком языковой день. Полагаю, что вам всем будет очень интересно. Мы начнем с того, чтобы, что вы узнаете, как стать полиглотом. Для сегодняшней жизни одного, даже двух и трех языков бывает совершенно недостаточно. Поэтому как научиться говорить на разных языках, можно ли говорить на разных языках, сколько языков можно знать одновременно, об этом нам сегодня расскажет преподаватель Института международных отношений Высшей школы иностранных языков и перевода Анастасия Владимировна Агеева, доктор филологических наук. Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Начнем нашу сегодняшнюю лекцию. Будем мы говорить сегодня о том, как стать полиглотом. Но для начала у меня к вам вопрос. А кто такие полиглоты? Давайте. Прям с места. Мне кажется, полиглот это тот, кто знает много языков, может быть разное число, то есть это лишь от человека, и он может спокойно любой текст с одного языка, который надо перевести на другой. То есть чаще всего полиглоты становятся переводчиками. Все, спасибо, идем дальше. Спасибо, спасибо. вам большое, очень полный и красивый ответ. Полиглот это человек, который знает несколько языков, до сих пор Люди еще не определились, сколько языков должен знать полиглот. Общепринятым считается, что полиглот знает 4 или 5 языков. Все, что больше 4, это уже полиглот. Два языка – это билингв, человек, который говорит на двух языках. Три языка – это три трилингв, человек, который говорит на трех языках. А все, что больше трех, как в сказках – у Ивана Царевича три попытки сделать что-то. Это поле глот. Поле по-гречески много. Глот по-гречески язык. Так и называют людей, которые знают четыре и больше языков. Ну так вот, ответ на вопрос, как стать полиглотом, очень сложен. Для этого нужно понимать, что делать, зачем это нужно делать с какой целью, по какой причине, на какие конкретные этапы разбивать свою работу. А сами полиглоты про себя говорят, что мы, полиглоты, это трудолюбивые, влюбленные в мир ленивцы. Как можно быть трудолюбивым ленивцем, мы с вами и узнаем из этой лекции. И можно следующий слайд? Скажите, пожалуйста, кто изображен на этой картинке? Да, пожалуйста. Татарка, хорошо. Бабушка, да, все-таки пожилая, да, бабка так сразу. Бабушка здесь изображена, татарская. Что мы можем про нее сказать? Вот. Что можно сказать, что она знает два языка, при том, что она живет в России, потому что она знает свой родной татарский и русский. Абсолютно верно. Это очень правильно. То есть эта бабушка с высокой долей вероятности знает два языка. Она знает свой родной татарский и знает русский. А как вы поняли, что она действительно знает татарский? Да. Потому что у нее платок, черты лица похожие и именно сережки национальные. Потому что лично у моей бабушки она тоже носит такой же платок и сережки тоже знает два языка. Хорошо, вот у нас есть человек, у которого бабушка похожа на изображённую на картинке. Действительно, посмотрите на ее одежду, посмотрите на ее красивое платье, на ее платок, на ее украшения. Мы видим, что эта бабушка любит свой родной язык, верно? Она любит татарскую культуру свою, и, наверное, когда ей оставляют внуков, она им рассказывает сказки. Вам рассказывает сказки бабушка на татарском языке? Да! Какие сказки? Мне она рассказывает сказки про шурале и <связь> иногда еще про каких-то животных. Хорошо. Рассказывает сказки про Шурале, про каких-то животных. Про Суанасы, наверное, да? А, мне, например, чаще всего в детстве рассказывали именно сказки Габдуллы Тукая. То есть это не один шуроле Суанасы. Это очень большое, скажем так, творчество, и очень много язык, и очень много здесь было сказок. Именно, скорее всего, Габдулы Тукая. Солнце татарской поэзии. Действительно, спасибо большое. Габдулла Тукая – солнце татарской поэзии. И у него очень-очень-очень много сказок. И... Каждый владеющий татарским языком, да и вообще живущий в нашей республике, должен знать его творчество, гордиться им. Следующий слайд. Да. А здесь что за бабушка у нас изображена? Русская, русская, бабушка. русская бабушка. Так, вон там руку подняли, пожалуйста. Это у -у. русская бабушка. Так. А что вы можете про нее сказать? Какой была ее жизнь, чем она занимается, какой у нее а характер? Uh, мне кажется, почему, во-первых, это русская бабушка, потому что это показывают именно орнаменты. То есть орнаменты бывают у каждого своего языка, народа своя орнамент. Она, может быть, она, похоже, прожила довольно-таки хорошую жизнь, как мне кажется. И, похоже, на фоне видно ее дом. То есть у нее, мне кажется, есть внуки, и то есть хорошая-хорошая жизнь uh -huh. Uh -huh. Yeah. Спасибо. А как вы считаете, эта бабушка знает... Какие-то другие языки? Она знает только русский, думаете вы? Я думаю, что она может знать еще древний русский язык. Ну, то есть, получается, что когда ей бабушка рассказывала что-то на древнерусском языке, пример, например, моя знакомая, тоже ее бабушка покойная, знала два языка, именно которые раньше рассказывали и сейчас. не. Хорошо, она может знать древний русский язык, почему нет? Мне кажется, она может знать два языка, еще и татарский. Вполне возможно. Бабушки русские и татарские, которые живут рядышком, вполне себе друг с другом общаются. Мы никогда не сможем сказать, полиглот человек или нет. И лучше к нему обратиться при встрече на его родном языке. Таким образом мы продемонстрируем уважение. А уважение в разных языках и в разных странах реализуется по-разному. Можно следующий слайд, пожалуйста? Были тут кто-то? Тут народ в Эмиратах был, может быть, и до туда долетали. Долетали? Ну, вон там говорят «да». А Расскажите, пожалуйста, какие люди живут в этой стране, которые находятся вон там на берегу океана, и там всегда такая хорошая погода? Это Таиланд. А какие там люди живут? Да. Тайцы. А какой у них характер? Да, девушка, вот. У них хороший и добрый характер, потому что моя, моя тетя и моя сестра ехали в Таиланд. И они мне рассказывали, то, что там люди приветливые и всегда готовы показать всякие достопримечательности. Абсолютно верно. Тайцы, у которых круглый год такой климат, такая погода замечательная. Они очень приветливые, очень доброжелательные. И они... Вот представьте себе, мы идем по улице, или в школу зашли, вот, и мимо идет учитель, вы что скажете? Здрасте! И побежали дальше, правильно? Нет! <сёк> <сёк> да, давайте будем честны. А тайцы обязательно с вами будут здороваться... Своеобразным образом. Следующий слайд, можно? Да. Итак, по-тайски «здравствуйте» будет «саводи». Причем достаточно, недостаточно просто сказать «саводи» и подбежать дальше. По-тайски нужно обязательно сложить ручки вот так, как это делает девушка на слайде. Сказать «саводи» и добавить обязательно «если вы девочка» «ка», «если вы мальчик». Раб. Савадика, Савади раб. Скажут мальчики. Следующий слайд, пожалуйста. Вот у нас девочка. Как она с нами поздоровается? А как мы с ней поздороваемся? Хорошо. Мальчик, следующий слайд, пожалуйста. Как мы с ними поздороваемся, с этими мальчиками? Хорошо. Это таким образом мы поздороваемся с ровесниками. А если нам навстречу пойдет наш учитель, либо кто-то из наших старших родственников, либо вообще любой человек старше нас, мы уважение выразим ему совсем по-другому. Мы руки поднимем вот сюда к носу и так скажем «савадика» или «савадикраб». Зачем? Это отдельный вопрос. Следующий слайд, можно? Вот представьте себе, что это дама ваш учитель. Поздоровайтесь с ней. Хорошо. А теперь, если вдруг совершенно случайно нам на улице встретится король или королева, мы скажем то же самое, но руки мы поднимем вот сюда. Колбу. Мы тоже скажем савадика. Но мы ни в коем случае не будем улыбаться. Потому что короля или королеву нужно приветствовать очень серьезно. Он подумает, что над ним смеются. Зачем нам это? И ему тоже неинтересно. В каждой стране мира понятие об уважении, оно свое. И когда мы куда-то приезжаем, абсолютно верно здесь сказала та дама, которая приезжает куда-то с языком, мы... Мы учимся понимать эту культуру, мы учимся понимать не только этот язык, не потому что нам что-то нужно, спросить дорогу, например, или узнать, сколько стоит пирожное в магазине. Мы знакомимся, мы узнаем, мы начинаем любить это место, и, любя его, мы выражаем эту любовь посредством того как мы стараемся говорить на этом языке можно следующий слайд как можно не любить такие прекрасные здания да смотрите тут у нас есть и башни сюмбике а мои французские друзья когда приезжают сюда первым делом учат как будет здравствуйте по-татарски конечно вон так красивая пагода китайская и Эйфелева башня в Париже, и Белая мечеть, и Голубая мечеть в Стамбуле, и Колизей в Риме. Как можно не любить эти прекрасные пейзажи, эти прекрасные здания, эти сказки Габдулы Тукая и многих других авторов на разных языках? И как можно не попытаться даже выразить свое уважение к народу, который это создал? Следующий слайд, пожалуйста. А вот теперь мы будем говорить о вещах про совсем практических. Когда мы говорим, что хотим выучить иностранный язык, мы должны понимать. Новый иностранный язык, первый иностранный язык. Мы должны понимать одну простую вещь, что нельзя взять и сразу выучить. В нашем знании языка есть свои уровни. Самый первый уровень, это видите там на картиночке А1. Его называют. Уровнем выживания. Да. Потому что все, что мы учим там, это, например, сколько стоит, или огурец. Вот это все мы учим для того, чтобы, например, поехать в страну и сказать, а сколько стоит данный предмет, или как вас зовут, а потом все остальное. Абсолютно верно. Как доехать туда, где находится ближайшая станция метро, да, молодой человек? По моему мнению... Мне кажется, то, что здесь первый уровень выживания, то есть это самые основные речевые особенности, то есть здравствуйте, до свидания, в основном, то есть это самые нужные для обычной жизни, то есть не именно там изучение этикета речевого, ударения основных, а именно просто основные то есть вещи, как здравствуйте, до свидания, как дела, сколько стоит и в таком духе. Хорошо, спасибо. Отмечу только, что речевой этикет учится сразу, даже с А1. Как я уже сказала, невозможно без речевого этикета продуктивно говорить с человеком с носителем языка. Следующий уровень – это А2. Это уровень продвинутого путешественника. То есть вы приезжаете и можете уже и сами кого угодно сориентировать, куда пойти и что купить. б 1 и, наконец, В2. Это продвинутый пороговый уровень, который позволяет нам учиться в зарубежных университетах. Вот если вы будете студентами совсем взрослыми нашего университета КФУ и захотите поехать куда-то на стажировку, во Францию, в Великобританию или еще куда-то, вы должны будете владеть языком на уровне B2. Ну а дальше C1 и C2 это уровни профессионального владения что вы сами сможете читать лекции на иностранных языках. А теперь мы поговорим немножечко науке. Как и с чего начать. Все языки мира связаны между собой. Многие из них являются родственными. Родственные языки — это те, которые произошли из одного древнего языка, который сейчас уже, может быть, не существует, он мертвый. Но... Это родство сохраняется. Оно бывает разных степеней. Например, вы учите в школе английский? Представьте себе, что русский и английский языки родственные. Да, они двоюродные братья. Смотрите, пожалуйста, они относятся к одной и той же семье. Но у них разные дедушки. И, соответственно, разные родители. Русский язык это славянский, а английский язык это германский. Русский это восточнославянский, соответственно, и самыми близкими языками ему являются украинский и белорусский. Если вы будете читать или слушать украинцев или белорусов, вы их очень быстро поймете. А чуть-чуть попрактиковавшись, совсем немножечко. Вы можете уже сказать, что вы полиглот, потому что помимо русского вы будете знать и украинский, и белорусский. Чаще всего полиглоты начинают с изучения родственных языков. Или, например, английский. Стали вы учить английский, а родственные ему близкие языки — это немецкий и голландский. И поэтому немецкий и голландский вы выучите очень быстро. А если вы учите французский, например, то вы очень-очень-очень быстро Прямо вот легко, как у меня это произошло. Вы учите и испанский, и итальянский, и будете понимать португальский, и даже немножечко по-румынски. Потому что все эти языки очень близкородственные между собой. Следующий слайд, можно? Да. Девушка давно да, уже подойди, руку постей, тянет постей, постей, постей. просто. Вот. Русский и английский алфавит, они очень одинаковые. Например, B, если убрать И, то получится Б. И, например, Грэм, Ма, Грэм, Па, бабушка, дедушка. Просто надо поменять слоги и все такое. Молодчина, конечно, правильно. Вот у нас растет будущий большой ученый. Но при этом хочу добавить к этому ответу то, что большинство языков заимствуют многие буквы из алфавитов других. То есть большинство новых языков — это старые, соединенные из других. И добавление новых букв и слогов. Конечно. Еще я хочу сказать то, что... Татарский и турецкий очень похожи. Например, когда я начала учить э, турецкий, я поняла, что они очень похожи. Например, маленькая ложка, качкина кошек и кучу кошек. Э, очень похожи эти оба языка, и можно быстро выучить турецкий. Конечно, вы правильно сделали. Они тоже близко-родственные. Татарский и турецкий. Да. Еще французский и английский очень похожи. У них алфавит один и тот же, просто произношение букв немного разное. Например, есть такое. Uh -huh. Uh -huh. И некоторые слова на французском заимствованные у английского. Наоборот. Ну, no, no, no, это no, вы так. узнаете попозже. Окей, okay, mm. спасибо большое. А вот это вот карта. Вот это вот карта тех языковых семей, тех языковых родственников, которые распространены на планете Земля. Смотрите, пожалуйста, вот ярко-ярко-зеленый цвет. Это все языки индоевропейской группы. Русский, английский, французский, испанский, итальянский, немецкий, голландский, португальский и так далее. Их больше всего живет на свете народу, которые говорят на этих языках. Соответственно, если вы выучите хоть один европейский язык, вам все остальные дадутся гораздо легче. И вы сможете разговаривать практически со всем светом а добавите туда еще пару восточных, и выпали глот. Можно следующий слайд? А теперь несколько совсем-совсем практических советов о том, как это лучше сделать. Смотрим. Итак, первое. Нужно поставить себе четкую цель. Помните вот эту пирамидку, которая А1, А2 и так далее? Не нужно говорить себе, что к Новому году я выучу английский язык. Не выучите будете откладывать завтра начну, послезавтра начну, вы лучше скажите. К Новому году я смогу зайти в магазин и спросить, узнать, как сто... сколько стоит это, сколько стоит то. Могу рассказать о себе, смогу написать записку к мальчику, который мне понравился на английском языке сама. И вот тогда, когда вы поставите конкретную цель, много-много для себя маленьких конкретных целей. Вам будет все гораздо-гораздо легче удаваться. Следующий совет, хотя бы в начале. Возьмите буквально несколько уроков у учителя данного языка, либо у человека, который знает. Он расскажет вам, что нужно делать и как делал он. Если понравится, продолжите с ним. Не понравится, будете изучать самостоятельно. Следующий совет. Говорите вслух. Всегда говорите вслух. Не нужно читать про себя, повторять про себя. Да, это вы все делаете быстрее, но всегда нужно проговаривать, и так вы перестанете стесняться. А то приедете в какие-нибудь Эмираты и в Турцию, и все будете понимать, что вам говорят, но ничего сказать не сможете, потому что вы будете стесняться. А тут вы сами собой уже все прорепетировали, все, артист на сцене, все хорошо. Хорошо. Далее. Лучше учить целые предложения, а не отдельные слова. Как это вкусно, спасибо большое, сколько стоит. Это потом вы узнаете много-много новых слов. А сначала учите тот самый речевой этикет, как это принято говорить в данном языке. Следующее. Делайте как можно больше ошибок. Не бойтесь того... Что вы этих ошибок наделаете много, налепите одну на другую. Никогда не бывает такого, чтобы мы учили язык и сразу безошибочно говорили на нем. Ошибки это показатель нашего труда. Далее привыкайте к звучанию чужой речи. Побольше слушайте. Слушайте песни, смотрите мультики, смотрите кино, слушайте больше и тогда вы будете понимать, что говорят вам. Тут слово, там слово, здесь слово запомнили, и сами, не замечая как, начали улавливать. Ой, а я понимаю, что говорит мне этот иностранец. Больше читайте. Можно читать детские книжечки, можно читать социальные сети или еще что-то. Читайте всякие интересные вещи, интересные для вас. Следующее. Про ошибочки мы уже сказали. Делайте больше практических упражнений. И вот здесь я вас расстрою. Часто говорят, что не нужно учить грамматику. Нужно, ребятки. Без грамматики никуда. Просто не нужно учить всякие теоретические правила очень много. Прочитали правила? И садитесь делать упражнения. И пусть этих упражнений будет много-много-много. Заниматься нужно регулярно. И не думать о том, как это сложно! Не нужно думать о том, что как-то я очень долго учу язык, а мне ничего не получается, а я же вот мне же обещали, что я через два месяца все выучу. Такое бывает. Поэтому нужно умерить свой аппетит и радоваться каждому конкретному приобретению в языке, и тогда вы будете получать от этого удовольствие. А mm -hmm. вот я хочу добавить слова к слову «ошибайтесь». Вот, ну, слово «ошибайтесь» — это значит, что тебе не надо волноваться, потому что когда ты волнуешься, то ты, ты всегда делаешь ошибки и не замечаешь этого. Поэтому ты быстро волнуешься, ни о чем не думаешь. Да, правильно. Как я всегда говорю своим студентам, пока вы студенты, вы имеете право на любые ошибки, просто потому что вы учитесь. Ну что ж, почему же полиглоты ленивцы? Ленивцы мы, потому что нам лень тратить многие, многие-многие годы на изучение, языка, на изучение одного языка. И мы хотим все это сделать быстро. Спасибо. Большое спасибо, Анастасии Владимировны.